Метафизика Вселенной Когда православный русский читает в Евангелии четкую инструкцию по пользованию Вселенной, просите и будет дано вам, имеете веру хоть бы с горчичное зерно и можете двигать горы, приказать дереву с корнями броситься в океан, то он в силу особенностей воспитания понимает это как оторванную от жизни аллегорию, Еврей лучше русского знает, что этот текст нужно понимать буквально, что перед ним действенная система обустройства жизни. Иисус Христос прекрасно знал ответ на ваш читатель вопрос, как заработать большие деньги. У индусов мы находим представление о майе, вселенской иллюзии, окружающей человека, некоем царстве миражей, скрывающем истину Брахмана. Неужели материальная природа – иллюзия? Неужели устойчивый, привычный мир вокруг нас – простой мираж? И законы вещей, которыми мы привыкли повиноваться, придуманы нами же самими? Для себя я этот вопрос давно решил положительно. Ученый со степенью и предприниматель с миллионами, я хорошо знаю, если завтра человечество уверует, что Земля, извиняюсь за выражение, параллелепипед – то из космоса будут приводить угловатые снимки нашей планеты. Уже со школьной скамьи мы знаем, что материи нет, что с виду предмет состоит из частиц, удаленных друг от друга в космических пропорциях, а внутри частиц тоже пустота. Электрон неделимого атома отстоит от ядра, так же, как булавочная головка на последней скамье стадиона Лужники от теннисного мяча, посреди этого стадиона. Оно и ядро атома столь же пустое, там есть свои элементы. Но и ядро атома столь же пустое, пока наука докопалась до кварков. Придет время, докажет и их пустотность. Итак, материя не существует, но может быть существует энергия? Расчеты современных физиков показывают, что сумма всех положительно и отрицательно направленных энергий во Вселенной должна быть равна нулю. Да мы и сами знаем, что действие равно противодействию. Разве не повод задуматься о реальности энергии? Если нет ни материи, ни энергии, то может быть есть пустое пространство? Современная наука сворачивает пространство в математическую точку без объема. В условиях бесконечности в любой точке Вселенной можно отложить во все стороны математически равные отрезки, но ведь это формула шара. И получается, мы все время находимся в центре одного и того же шара, сколько бы ни перемещались. Бесконечность не есть что-то очень огромное, как кажется обыденному сознанию. Огромное все же имеет материальные параметры, а бесконечность их лишена. Математически она гораздо ближе и топологичнее к нулю, нежели к громадинам, смущающим воображение. Гигантизм Вселенной – и затерянность в ней песчинки человека – шизофреническая иллюзия 20 века. Она отражает не истинное положение вещей, а только лишь бесполезное упадничество духа своих создателей. Но если встать на точку зрения индусов с их магией, иллюзорностью материального, то что же есть на самом деле? Мне представляется, и это подтверждает мой коммерческий опыт, что на самом деле существует динамичная система взаимосвязи личности и Вселенной, очень гибкая и рассчитанная по умственную зрелость личности. Я представляю себе Вселенную как аппарат по иллюстрированию наших представлений о ней. Мы ненадолго входим в маю и существуем здесь в том мире, который посчитаем нужным создать для себя. Казалось бы, сказка «Королевство мечты», но опасность заключается в том, что наше сознание способно смоделировать и зло, и ад на земле. Напрасно винить в этом Вселенную, она лишь выполнила нашу заявку. Винить нужно себя, поэтому великие учителя человечества и настаивали на личном преображении человека, понимая, что со старыми взглядами на Вселенную бесполезно строить новый мир. Мы живем в мире веры и воли, и только... Все прочее имеет характер плацебо. Что такое плацебо? Медики так называют пустышку, которую дают больному под видом лекарства. Веря в то, что это лекарство, многие внушаемые больные поправляются. Так вот, акции, денежные знаки, дипломы и все прочее – ваше плацебо. Наши зацепки за собственную веру. Взгляните на них повнимательнее. Чем бы стали эти цветные бумажки без коллективной веры в них, без коллективного обожествления их? Только ваша горячая вера в их ценность делает их действительно ценными. Плюс к тому, делает их труднодостижимыми для вас. Если вы внутренне настроены на то, что деньги добыть трудно, то вам их добыть трудно. Факты, подтверждающие вашу правоту, Послушная Вселенная вам охотно предоставит, она ведь работает по вашим заявкам. Чем больше их будет, тем убедительнее для вас ваша бедность, тем больше вы в ней увязнете. Наступит момент, когда количество вашей веры в собственный неуспех сравняется с горчичным зерном, тогда горе вам, вы уже неизлечимы. Вы создали собственный мир вокруг себя, который почти невозможно поколебать. Вера – опасный двухсторонний фактор, она может помогать вам расти, и она же может пригибать вас к ничтожеству, она обогащает нас, и она же погружает в трясину безысходной бедности. Наш мир мы получаем прежде всего от родителей, это то, что индусы называют кармой. Поскольку у духа, вошедшего в плотные слои майи, нет пока своих представлений о жизни, мир для него – созидают его наставники. Чем мир был для родителей, праздником или каторгой, тем он станет и для ребенка. Потом, матерея, нам очень трудно переломить свою карму. Нас убедили и доказали фактами, примерами, что добыть тысячу очень трудно. И мы не понимаем, как для кого-то может быть легко добыть миллион. Ведь все же очевидно. В переломной эпохе становится особенно ясно, как много значит наше представление о жизни. В Пареформенной России 90-х годов 20 -го века одна часть населения считала капитализм раем, ныне живет в раю, по крайней мере в материальном раю. Другая часть верила, что капитализм – это ад. Их так воспитывали, и они оказались в аду, как только прозвучало ключевое слово плацебо – капитализм. На самом деле любые «измы» пусты. Содержанием их наполняют ваши представления о Вселенной. Люди Маркса и люди Смита одинаково правы. Просто они живут в разных мирах, в разных Вселенных. Вселенная складывается из разных слоев и пластов представлений. Наши личные представления, коллективные и групповые представления исторически сложившиеся представления ряда поколений, абсолютные законы природы, которые никогда не изменялись на памяти человечества. Соответственно, существуют и модусы, приговоры по реальности вокруг нас. Мы и сами не знаем точно откуда, но твердо убеждены, что это невозможно, другое маловероятно, третье весьма вероятно, а четвертое неизбежно. Однако воля человека, если ее тренировать, как спортсмены тренируют мускулы, способна противостоять даже четвертой группе представлений. Абсолютным законам с модусом-приговором невозможно. Во время своих командировок в Юго-Восточную Азию и Индостан я сам встречал и общался с йогами, магами, монахами, которые преодолевали гравитацию, левитировали, телепортировали предметы. Это высоты воли, чудовищная ее сила, сопоставимая с той, что отражена в словах Христа о горчичном зерне веры. Немногим дано преодолеть майю, подняв ее громаду у самого фундамента. Мы знаем, что такими были ученики Христа, причем очень ярко описан случай, когда ученик, вопреки закону природы, пошел ко Христу по воде, но затем усомнился в возможности такого чуда, и тут же начал проваливаться, утопать. Вполне исторические свидетельства имеются о русском святом Серафиме Саровском, который парил над землей, то есть левитировал вопреки гравитации. Признаюсь честно, таких вот высот в альпинизма, я произвожу себе вид спорта от двух слов, воля и альпинизм, я не достиг. И навряд ли уже достигну но я знаю, что если возможен мировой рекорд в альпинизма, то возможны и его региональные чемпионаты и дворовые турниры. Если вы ставите задачу разбогатеть, то вам не нужно надрываться над преодолением законов природы. Все гораздо легче, ведь деньги относятся не к категории обязательного, а к категории вероятного. Мало кто из вас, читатель, Видел, подобным мне, левитирующих магов, но практически все вы видели богатых людей, которые живут недалеко от вас, может быть, даже в соседней с вами квартире. Дело в том, что, как мы уже показали на примере русских пословиц, удача отнюдь не слепа. Она дается каждому по вере вашей, в соответствии с волей и направленностью воли каждого просящего. Так, протопоп Аввакум – Выпросил себе у Вселенной времена Нероновы и при предобрейшим Алексея Михайловича, много раз безуспешно пытавшимся помиловать свою жертву. Волю к владению деньгами у нас в еврейских семьях воспитывают с раннего детства. Именно в методе вальпинизма секрет еврейского сказочного богатства. Потом, конечно, сюда приложится и заговор, и сверхсолидарность евреев – но основной стала еврейская вера в богаизбранность. «Бог отдаст вам все богатства мира», – твердили евреи из века в век. Богатство им отдал, конечно, не Бог, творческая мыслящая праведная сверхличность Вселенной, а Вселенная, майя, иллюзия материального. Бог, думаю, скорбел, глядя на дела моих единоплеменников, но Вселенная дает каждому по вере, а не по праведности. Уж куда яснее сказать, чем в Евангелии, «Будет вам по вере вашей». Без миссионизма еврейства наш заговор был бы пустышкой. Он и есть пустышка, плацебо, держась за которую евреи думают, что поймали Господа за бороду. Невозможно объяснить еврейский успех только материальными факторами. Разве не могли противостоять заговору жалких и гонимых безродных бродяг другие народы, применив свой более мощный заговор, разве не имели власти могущественные государи над иудейскими своими подданными? Но я воспитан в среде верующий в деньги мира, как собственные деньги, и прикладывающий уже затем, к этой вере множество правдоподобных плацебо. Еврей, прирожденный в альпинист, как и негр, прирожденный боксер, спортсмен. Но это не значит, что другие народы не способны освоить вальпинизм. Просто им труднее, потому что их менталитет еще одно плацебо для родительской вселенной включает в себя много вредных для обогащения представлений. Однако есть же богатые среди русских, хоть и их меньше, чем евреев. Вальпинизм, как и любой спорт, Зависит от исходных данных, интенсивности тренировок и способностей тренеров. Интенсивностью тренировок можно сгладить дефекты исходных данных. У русских, как у народа, способности к альпинизму очень большие. Но развита, если так можно выразиться, иная группа креда мышц. Русских отличает очень сильный мессианский дух, позволяющий им фигурально выражаясь. В лоптях запускать спутники, осушать моря и поворачивать реки. Это было именно чудо, если считать в альпинизм чудом, чудо, в которое отказывались верить на рационалистическом западе.